Шестая часть решения задачи D5. В конце предыдущей, пятой части, я обещал поискать ошибку. Честно говоря, я ее не нашел. Поэтому мы в этот раз воспользуемся все-таки нашими данными. То есть, будем решать вот по этим данным. Ну и сравним в конце. У нас будет проверочный вариант. То есть, пока мы будем пользоваться значит, вот этими значениями. Вот этим. И, соответственно, в конце, в первой части, мы будем пользоваться значением 1,70. 8. А это соответственно будет у нас в 2 в конце второй части. Я правда решил остановиться, поскольку несколько в конце предыдущей части я объяснял, почему мы не будем проводить вот такого вот такой проверки направления силы трения, но объяснил ее несколько неправильно сказав, что вот это слагаемое больше этого. Это слагаемое у нас, эти оба слагаемых у нас уже получены в предположении, что сила трения не меняет своего знака. На самом деле, более правильно было бы все-таки провести вот такую проверку. То есть, эта проверка у нас все-таки проводится. Но так как я сказал, по значению силы, проверка направления силы трения, Каким образом? Значит, в первый момент у нас известно, что V1 у нас там равняется 1,78, и оно положительное. То есть, сила V1 направлена так же, как ось x. А чему равна сила P в этот момент? Сила P в этот момент, момент t 1 ну, точнее, ее проекция на эту же ось, она равна там, 250 ньютонам. Вот Надо просто провести проверку Суммы вот этих двух сил Силы трения и составляющей силы тяжести Оси. Сила трения у нас равна а, Не мю, а FG косинус альфа по модулю Умножить на M То есть она равняется 0,1 умножить на 10 умножить на 40 умножить на 0 866, это будет равняться, значит, единица 40 умножить на 0 866, 40 умножить на 0 866 равняется 34 и 34 и 64. А составляющая силы трения по модулю это g умножить на синус альфа, то есть mg синус альфа равняется соответственно 40 умножить на 10 умножить на 1 вторую равняется 200 то есть их сумма сумма если я это все сложу их сумма даст мне что 234 и 64 то есть в этот момент эта сила в начальный момент повторяю движение на вот этом на этом вот участке втором то есть с момента 3 секунды. Вот эта сила, значит, скорость уже направлена вверх V1, эта сила больше по модулю, чем эти две силы в этом направлении. То есть сила трения и проекция силы G на это направление. Соответственно, и кроме того, это в начальный момент у него значение 250, а к концу диапазона все время возрастает, оно достигает значения 300 мм. Поэтому эта сила на всем этом промежутке, сила тяги будет больше, чем... Вот эти две силы, которые тянут назад. И поэтому скорость точно не обратится в ноль. Скорость будет только расти. Поэтому проверка можно провести в данном случае вот так. Но ее все-таки надо было провести, а не ссылаться на вот эти две суммы, что я сделал в конце предыдущего фрагмента. Это было неправильно, поскольку я говорю, эти суммы мы получили, вот когда мы эти знаки присвоили, минус и минус, мы уже фактически сказали, что сила трения все время остается не меняет свое направление. Все время остается направленный против оси x против движения. То есть мы доказывали вопрос, ссылаясь на утверждение, которое нужно было доказать. Поэтому вот это объяснение мое в конце предыдущего было не совсем верно. Я решил к этому вернуться и объяснить, что на самом деле вот эту отступление можно было провести. Но, как вот я объяснял в предыдущем, не таким образом. То есть мы бы могли провести вот эту проверку, мы могли полностью провести вот таким. То есть опять ввести какой-то промежуток времени Т со звездой. Только теперь от Т1 до Т2, соответственно, на вот этом промежутке от Т1 до Т2. И решать вот это все и посмотреть, есть ли, попадает ли вот этот тест со звездой, попадает ли вот в этот диапазон. В данном случае в течение 5 секунд. То есть, решив до 5 секунд, попадает или нет. И делать все точно так же, как здесь. Но вот здесь было проще проверить вот просто по силам. Что я говорил, кстати говоря, во время первой проверки. Легче было по силам определить, существует ли возможность остановки тела в этот момент. Ну что ж, а теперь мы перейдем... Значит, к третьему мы решили V2. Теперь перейдем к третьему моменту. Давайте, ну, я не знаю, какой бы нам уже цвет выбрать. Все цвета, вот это какой-то лиловый или что. Чтобы было разными цветами. в 3 определяем. Силу V3, ну, повторяю, мы определяем просто проекцию силы V3 на ось Х. То есть, мы составляем опять какое уравнение? Вот это уравнение... Но для третьего момента времени, напоминаю, вот у нас закон об изменении импульса материальной точки. Изменение импульса материальной точки равно суммарному импульсу всех сил. В данном случае в проекциях на ось Х, которые действуют на эту точку. И как это у нас выглядит. Значит, МВ3 минус МВ2. Равняется, значит, сумме, что силы P3 плюс проекция, какой силы у нас, G3 плюс проекция, давайте силу трения напишу на третьем участке, плюс проекция, что силы реакции, но она у нас равна нулю. Это значение мы уже вычислили в самом начале, напоминаю, посмотрите, вот оно, это значение, вот полностью с геометрическими э возможностями определения импульса силы. То есть, вот этим определением. Вот оно. Ну и мы, соответственно, остаемся перед необходимостью вычислить вот эти два значения. Формулы у нас уже есть. Я напоминаю, вот эти формулы, вот эта формула и вот эта формула, вот раз формула и два формула. Только мы поменяем что? Вот эти поменяем значение на t 1 t 2 Ну и конечно останется все то же самое э, утверждение справедливо про силу трения. Когда мы сейчас вот это все напишем, опять надо будет проверять, сила трения поменяла свое значение или нет. Итак, что у нас есть? sg 3 у нас равняется значит минус что у нас там? mg синус альфа на интеграл от чего? От Т2 до t3 dt то есть просто минус mg синус альфа интеграл от дифференциала переменной напоминаю равен самой переменной от верхнего предела до нижнего разности и то же самое s f трения 3 равняется минус f mg косинус альфа интеграл dt от Т2 до Т3 равняется минус ФНЖ косинус альфа Т3 минус Т2. Подставляя это все сюда, что мы имеем? Ну, мы это уже проводили несколько раз. То есть, В3 равняется В2. Это мы сокращаем еще на М. СП3 на М. Минус значит, что там? g синус альфа плюс g альфа умножить на t3 минус t2. Или подставляя наши значение. что мы имеем? v3 равняется... Я напоминаю, мы будем пользоваться своими полученными значениями, то есть 6 825 6 825 плюс sp3 у нас равняется 700. Вот это значение. 700 ньютон на секунду. sp3 это 700 делить на 40 минус g синус альфа. Ну, в общем мы неоднократно вычисляли эту скобку. Это будет 5 866 умножить на 12 минус 8 на 4. Это равняется Соответственно, давайте вычислять 770 делить на 4. Это равняется 17,5. То есть 6,825 плюс 17,5 минус. Ну и здесь мы тоже сейчас получим что-нибудь. 866 умножить на 4 выполнив нужные действия. 23,464. 23,464. Это равняется. Ну давайте, 6, э, это значит, это с минусом, а не с плюсом. Давайте поменяем знаки и результаты тоже поменяем знак Минус 17 с половиной, минус 6,825 равняется минус 0,861, то есть 0,861 метр в секунду. То есть скорость начала уменьшаться, тело в этот момент начало тормозить и ну проверять я уже не буду поскольку мы уже знаем что у нас расхождения будут да вот ну, покажу и вам вот у нас значение 215 у нас значение получается 0861 но остается проверка ну вот такое расхождение бывает остается проверка значит чего все того того же то есть Правомерно ли мы допустили вот такое предположение, что сила трения на всем промежутке от Т3 до Т2 направлена против движения, то есть против оси Х. То есть этот знак минус проверен ли у нас? Мы будем проверять его так же, как, к сожалению, вот такая простая проверка по модулям у нас уже не пройдет. Почему? Потому что в этот момент, у нас, напоминаю, в момент начала третьего промежутка сила Т3 от 300 ньютон опускается сразу до значение 200. Например, если бы опускалось от 300 до 250, мы бы такую проверку не устраивали, потому что было бы симметрично здесь и здесь значение сил. И эти обе силы были больше, чем суммарные силы, мешающие движение Эти оба значения силы тяги. А здесь значение силы тяги уже резко уменьшилось, уже даже в начале. Это промежуток времени 200 ньютон оно равно. Так вот, оно уже гораздо меньше, чем вот, где второе отступление. Вот здесь мы вычислили, вот видите, суммарная сила, которая мешает движению, 234 ньютона. И она постоянна. Это я напоминаю сила трения плюс вот составляющая сила тяжести. То есть, уже с этого момента времени, на третьем диапазоне, то есть, силы, которые мешают движению, становятся больше, чем силы, которые помогают движению. Поэтому скорость начинает уменьшаться. И в данном случае, конечно же, проверку нужно проводить вот по вот этому принципу. То есть, мы вводим опять вот этот момент времени Т-штрих. Но об этом давайте в следующем фрагменте.